Друзья, всех приветствую! Давно у нас не было с вами обзоров рынка Поэтому у меня сегодня есть Много что сказать, я назвал это видео Как-то по-особенному, например Биткоин готов к росту или что-то подобное Заранее не знаю, как это видео назову Но тем не менее, я над названиями тщательно Думаю, и сейчас я свою точку зрения Максимально подробно обосную Потому что это то, что я вижу на графике Это не из балды взято, это не кликбейт Это именно мое видение рынка И сейчас я все вам расскажу Давайте с вами начнем, что касается Биткоина, биткоин у нас уже очень долгое время стоит в диапазоне на уровне 19 тысяч долларов то есть на уровне предыдущего глобального максимума биткоина который у нас образовался в 2017 году вчера мы с вами увидели небольшой дамп биткоина, я сейчас открою часовой таймфрейм, чтобы вы это увидели, случился у нас небольшой дамп, на фоне которого у нас довольно резко стрельнули альткоины вниз, но тем не менее это падение очень быстро откупили плюс ко всему Данное падение также произошло на индексе фондового рынка, и его также очень быстро откупили. Как мы помним, индекс фондового рынка коррелирует с биткоином. Давайте я открою график и сравню график биткоина и индекса S&P 500. Хоть они и коррелируют, но между ними есть различия. Сейчас я его вам продемонстрирую. Итак, это у нас график фондового рынка, а это у нас справа график биткоина. Смотрите, мы с вами на индексе фондового рынка видим слева падение Далее коррекционное движение вверх и дальнейшее падение На биткоине мы видим абсолютно то же самое То есть мы видим корреляцию Но тем не менее, далее мы видим, что индекс фондового рынка S&P 500 пробивает уровень поддержки и обновляет глобальный минимум Тем не менее, биткоин хоть и коррелирует с данным индексом но он не обновляет данный минимум, а держится на уровне поддержки 19 тысяч долларов. То есть обновление минимума еще не было. Я думал, что обновление минимума произойдет вчера, но падение очень быстро откупили. И тем самым мы видим небольшую А Это подтверждает, что уровень 19 тысяч долларов очень сильный. И вероятнее всего он является глобальным дном медвежьего рынка. Плюс ко всему я уже ранее говорил, что данный уровень, Возник на предыдущем глобальном максимуме бычьего рынка, то есть цена идет вниз крайне неохотно. Но это не только зависит от уровня и от предыдущего глобального максимума, но и еще кое-от чего. Открывая вновь график биткоина, и мы видим, что в глобальной картине образовалась фигура технического анализа голова и плечи. Голова и плечи имеет свой потенциал, который равен расстоянию от пика головы. До линии шеи Вот это расстояние Давайте я выделю это желтым цветом, чтобы оно было виднее А и сделаю немножко потолще Вот Если мы поставим данное расстояние к выходу из линии шеи Которое была на уровне 35 тысяч долларов То мы получаем то, что потенциал у нас... Реализовался или же почти полностью реализовался Потенциалы формации реализуются в большинстве случаев Но, естественно, цена может спуститься еще немножко пониже Но если все-таки мы смотрим глобальную картину, то мы смотрим также и на другие факторы А именно на уровень поддержки, который выражен предыдущим глобальным максимумом То есть здесь несколько факторов сходятся воедино, что дает основание полагать, что это глобальное дно Медвежьего рынка. Плюс ко всему, видео, которое я выпускал 24 июля, мы с вами предполагали вот такой вот сценарий. Обратите внимание, что мы предполагали движение к уровню 25 тысяч долларов, далее движение вниз и совсем небольшое обновление минимума. И далее начало бычьего рынка. Дамп мы с вами предполагали в конце августа, а начало бычьего рынка мы предполагали с вами в конце октября, напоминаю, что сейчас октябрь. Поэтому в конце месяца мы посмотрим, как поведет себя цена. Но тем не менее, заранее именно в этом месяце нельзя определить является ли это дном Это только можно определить спустя какое-то количество времени Итак, как мы видим, биткоин у нас пошел строго по сценарию То есть от 25 тысяч долларов у нас произошел дам в конце августа И далее мы видим движение вниз У меня небольшие технические неплавки со светом Поэтому я немножко свет поубавил Надеюсь, что не Удобства вам это не составит Мы видим, что в целом сценарий полностью э, реализовался Кроме небольшого обновления минимума Его все-таки пока что не было э, Смотрите, в локальной картине на графике происходит постепенное поджатие к уровню поддержки. Вот оно. Поджатие – это признак пробития. То есть все еще есть вероятность того, что глобальный минимум на биткоине может обновиться. В таком случае мы с вами можем уйти примерно до уровня 16 тысяч долларов и максимум до уровня 14-15 тысяч долларов. Тем не менее сейчас мы видим, что уровень... 19 тысяч крайне хорошо держится. поэтому будем наблюдать далее. Хочу также подметить, что индекс фондового рынка пробил уровень поддержки и повторно его протестировал, то есть произошел ретест пробитого уровня, а ретест значит, что потенциально мы можем спуститься еще ниже и пойти вниз по тренду, примерно до уровня, а сейчас скажу какого, примерно до значения 3500, до которого мы кстати вчера дошли, или как максимум до значения 3250. Но как мы уже видели, между биткоином и фондового рынка происходит небольшая Раскорреляция И биткоин уже реализовал Свой потенциал на понижение А если потенциал на понижение реализован То вероятнее всего биткоин спустится Не так низко, как индекс фондового рынка То есть даже если индекс фондового рынка Будет падать, то биткоин вероятнее всего На это падение среагирует Не очень резко Мне кажется, я немножко быстро начал говорить Потому что у меня большой поток мыслей в голове Которым я хочу с вами поделиться Поэтому немножко уменьшу темп Итак, идем с вами дальше Смотрите, Индекс доллара, открою я Недельный таймфрейм. Индекс доллара полностью реализовал нашу цель на повышение, которую мы достаточно давно ставили. Он дошел до значения 113-115, которая выражена золотым течением по фибо. Плюс ко всему здесь находится трендовая линия сопротивления. Вот данная трендовая линия. И, соответственно, в ближайшее время мы можем ожидать падения индекса доллара. И учитывая то, какой рост был до этого, падение может составить примерно до значения 100. И это падение будет длиться несколько лет, что идентично а, среднему значению бычьего рынка на биткоине временному значению. То есть каждый бычий рынок на биткоине длится примерно несколько лет. Естественно, развернемся мы не сразу, разворот будет постепенный, но я уверен, что индекс доллара уже достиг максимума или же почти достиг максимума. Мы можем совершить движение еще примерно до 116-117 и потом уже отскочить. Напоминаю, что если индекс доллара растет, то биткоин падает, а если индекс доллара падает, то биткоин растет. Но есть еще кое-что. Открываю график евро долларом. Смотрите, как мы помним, евро пробил значение 1.0. То есть евро стал дешевле доллара. И здесь потенциал говорит о том, что мы можем спуститься еще немножко пониже. Примерно до значения 0.9. Почему? Поскольку здесь находится, во-первых, трендовая линия, поддержки, во-вторых, потенциал от золотого сечения, который я провел по данному импульсу, и плюс ко всему здесь находится предыдущий глобальный минимум, то есть это значение 0,9. До сюда мы можем спуститься. Но дело в том, что евро-доллар и индекс доллара, у них присутствует обратная корреляция. Что я имею в виду? Открываю график индекса доллара, открою я, пожалуй, даже месячный таймфрейм, и что мы видим на графике? Мы видим обратную корреляцию, то есть Евро у нас идет в нисходящем тренде, евро-доллар, а индекс доллара идет в восходящем тренде И все движения одинаковые, совершенно одинаковые Разница в том, что индекс доллара реализовал цель для повышения, а евро-доллар еще не до конца реализовал цель для понижения Поэтому по этой логике евро может спуститься еще немножко пониже, а это значит, что индекс доллара вероятнее всего также вырастет еще немножко повыше. Еще раз напомню про потенциалы, они реализуются в большинстве случаев, но не всегда, поэтому мы можем предположить, также что евро не дойдет до своей цели, а развернется раньше В любом случае, я считаю, что переломный момента осталось ждать недолго Осталось совсем немного потерпеть Рынок пока не дает сигналов на разворот тренда Но он легко намекает на то, что тренд может развернуться в ближайшее время Поэтому мы с вами ждем и наблюдаем а Лично я не только наблюдаю, но и покупаю криптовалюту каждый день Напоминаю, что с 1 января текущего года я веду проект где я покупаю криптовалюту на 100 долларов каждый день Все покупки есть в Телеграме А Телеграм-канал по ссылочке в описании Там я публикую все свои покупки делюсь с вами своим портфелем Также хочу вам в кое о чем признаться Когда цена на биткоине вырастет и на криптовалюте остальной и когда я начну фиксировать прибыль по этому проекту поскольку я использую давно проверенную и наиболее эффективную стратегию для инвестирования Так вот, когда цена вырастет и я зафиксирую прибыль я планирую всю свою прибыль и все свои вложения Раздать тем, кому это нужнее. То есть себе я ничего не возьму. Я хочу поделиться своей прибылью и тем, что я вложил в этот проект. Плюс ко всему, данным проектам я хочу показать эффективность стратегии, чтобы вы это увидели на примере. Ну и те, кто следует по проекту, они также могут вместе со мной заработать. Я уверен, что данному проекту следуют очень немногие, потому что для этого нужна дисциплина, нужна постоянство и нужен правильный контроль над своим капиталом, над своими доходами и расходами. Поэтому это очень сложно. Вроде бы, казалось бы, что... Сложного в том, чтобы просто покупать на равную сумму через одинаковые промежутки времени Но за этим кроется огромная работа вне покупок или продаж То есть вне рынка Также в Телеграме я публикую сейчас множество а, графиков с анализами Поэтому можете подписываться и смотреть Ссылочка будет в описании Далее, это график доминации USDT а, Что мы здесь видим? Мы видим восходящий тренд И если я подставлю здесь график биткоина биткоин, новая ценовая шкала. Сделаем это белым цветом, чтобы было более приятно. График Логарифмически. И вот что мы увидим. Когда график доминации USDT подходил к трендовой линии сопротивления, которая находится сверху, то на биткоине образовывалось глобальное или же локальное дно. Когда же график доминации подходил к трендовой линии поддержки, которая находится снизу, то биткоин ставил глобальный или же локальный максимум. Например, это было летом 21 года, а также перед дампом в мае 2021 года. Сейчас мы видим, что график доминации отскочил от трендовой линии сопротивления. Соответственно, цена ходит от уровня к уровню. И при отскоке от трендовой линии сопротивления мы можем ожидать движения к трендовой линии поддержки. И поскольку здесь был поставлен вероятный пик, то опять-таки это вероятное глобальное дно биткоина. Соответственно, на биткоине по данной закономерности мы можем ожидать дальнейшего движения вверх через какой-либо промежуток времени. То есть график доминации UZT указывает на то, что на биткоине поставлено вероятное глобальное дно. Это график общей рыночной капитализации криптовалют. Мы видим, что в глобальной картине здесь возникла формация голова и плечи, у которой потенциал опять-таки расположен от максимума до линии шеи. Если мы поставим данный потенциал к выходу из линии шеи, мы получим то, что потенциал в точности реализовался. А это значит, что цена вниз будет идти крайне неохотно. Это фактор того, что опять-таки уровень 19 тысяч на биткоине является глобальным дном. То же самое касается и эфириума. Здесь мы видим данный потенциал, поставляем его вот сюда вот и видим, что потенциал в точности реализовался. А более того, также в этом же видео, которое было 24 июля, мы строили график эфириума. И вот такой сценарий мы с вами предполагали То есть движение к уровню 2000 долларов И потом движение уже к уровню 1000 долларов Сценарий виден на графике Теперь мы заходим на график эфириума и видим, что цена у нас дошла до уровня 2000 долларов и теперь отскочила, почти дойдя до уровня 1000 долларов. Минимум был поставлен на котировки 1150 долларов. То есть здесь сценарий полностью реализовался. Конечно же, мы можем уйти еще немножко пониже до уровня опять-таки 1000 долларов. Но вероятнее всего глобальный минимум мы здесь не обновим. Поэтому я считаю... Что эфириум, во-первых, находится в хорошем месте для покупки, а во-вторых, глобальное дно здесь поставлено Далее, насчет криптовалюты ада, кардана В том же видео мы строили такой сценарий Сценарий отметил я на графике, то есть это движение к уровню сопротивления и дальнейшее движение вниз к реализации потенциала Что мы в итоге видим? Ада, кардана Цена не дошла до уровня сопротивления, но пробила уровень поддержки Здесь происходило поджатие постепенно к уровню поддержки, возник нисходящий треугольник и потенциал данного треугольника расположен примерно на котировке 0,3. Мы прошли уже половину данного расстояния. По нашему сценарию, глобальное дно данного альткоина расположено на котировке на уровне 0,3. Поэтому до глобального дно на кардана осталось совсем недолго. И, естественно... Данное место является хорошим для покупки с моей точки зрения Я сейчас рассматриваю наиболее интересные альткоины И которые уже рекомендуемы для покупки Если что Криптовалюта NIR Мы строили вот такой вот сценарий То есть движение к уровню 2 доллара Через локальный отскок вверх Теперь переходим на график И что мы здесь видим Мы видим то самое движение вверх к уровню сопротивления Вот оно и дальнейшее движение вниз, а глобальный минимум был вчера почти пробит, но тем не менее он не пробился. Сейчас цена находится на значении 3 доллара, а глобальное дно по моему видению это 2 доллара, поэтому NIR находится в довольно хорошем месте для покупки, но цена может уйти еще немножко пониже. До уровня поддержки 2 доллара и напоследок криптовалюта Solana здесь у меня есть некоторые сомнения. Сейчас я объясню, какие итак найдем здесь Solana. Вот график Соланы, что я предполагал: движение к уровню 50 долларов и дальнейшее движение вниз с целями 25 и 15 долларов. Что в итоге мы видим? Сценарий на данный момент полностью реализуется, но есть одно но. В Телеграме я обозначал вот такой сценарий. Я предполагал, что. Диапазон в виде восходящей коррекции возникнет на уровне 25 долларов А текущее движение, которое сейчас происходит Пробило бы уровень поддержки 25 долларов И отправило бы цену к уровню 15 долларов В итоге мы видим, что данный диапазон не образовался на значении 25 долларов, он образовался немножко повыше. Вот этот восходящий диапазон. Поэтому у меня есть предположение, что уровень 25 долларов теперь служит для цены глобальным дном. То есть есть вероятность того, что мы не пробьем этот уровень поддержки и не дойдем до значения 15. Тем не менее, здесь присутствует потенциал глобальный до значения 15. Потенциалы, как я напоминаю, в большинстве случаев реализуются, но реализуются они не всегда. Поэтому насчет саланы у меня есть сомнения, я считаю, что значение 25$ долларов может служить глобальным дном у данного альткоина. Друзья, вот такой вот получился обзор, я разобрал основные графики и основные альткоины, которые меня наиболее интересуют и которые я покупаю и которые сейчас выглядят довольно интересно. Я надеюсь, что этот обзор был для вас полезен, если это было так, то поставьте этому видео лайк и напишите комментарий в поддержку, меня это очень сильно мотивирует. Также я хочу еще кое-что напомнить, что я говорил, если честно, я не понимал, почему именно я нахожусь в этой сфере. Кто смотрел предыдущее видео, поймет, о чем я говорю сейчас. А, так вот, я этого не понимал, но потом понял. Написано, что. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству. Поэтому я собираю на этом канале совершенно разных людей и стараюсь знакомить их с Богом. И на своем примере я хочу показать, что а, нужно поклоняться именно Богу, а не богатству. И тогда в вашей жизни все будет хорошо. Такие вот, друзья, дела. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем желаю всего самого лучшего. Побеждайте. Увидимся и услышимся в следующих видео.